Ситуация с коронавирусом стремительно ухудшается. Регионы вводят жесткие антиковидные ограничения. Москва и Подмосковье уже с 28 октября. Сегодня вновь суточные рекорды заболеваемости. 36 339 новых заражений и максимальные за всю пандемию цифры смертности. В Москве скачок заражений сразу на 2000 и резкий рост заболеваемости ОРВИ. Закрываются торговые центры, кинотеатры, непродовольственные магазины и МФЦ. Не будет работать сфера услуг, развлекательные площадки, кафе и рестораны только на вынос. Школьники уйдут на каникулы, в вузах вводится дистанционное обучение. И вновь обязательно наличие QR-ходов. О том, где они будут необходимы, что нужно сделать, чтобы не оказаться в красной зоне, и как с новой волной пандемии справляются регионы. В репортаже Дарья Окуневой. У врачей нерабочих дней точно не будет. В палате на четверых уже по 8 пациентов. Койками забит коридор. И это Алтай. Еще в сентябре здесь было спокойно. И тяжесть, и количество больных по нарастающей. Забитые реанимацией в Белгороде. Саратов обновляет рекорд по числу зараженных. Все стало тяжелее. Больше процент пациентов погибает. Пылает Санкт-Петербург. Только за день почти 600 госпитализаций. Ситуация тяжелая, поэтому я призываю не совершать глупости а прививаться. Столица снова подбирается к пиковым значениям. Рекордного числа зараженных здесь ждут уже в ближайшие дни. У нас сейчас занято 92% коек от развернутых, тяжелых пациентов 86 процентов. К сожалению, реанимация у нас переполнена, но сегодня полностью заполнена. С конца следующей недели в столице и области жесткие ограничения. С 28 октября по 7 ноября закрываются МФЦ, салоны красоты, фитнес-клубы и магазины, за исключением аптек и продуктовых. Рестораны работают только на вынос у непривитых пенсионеров заблокируют проездные. Во время карантинных выходных работу продолжат мобильные пункты вакцинации и точки экспресс-тестирования. И в столице уже 50, в том числе на станциях метро. Еще одно исключение музеи-театры, в том числе большой принимать посетителей смогут, но только с QR-кодом. Тем, у кого их нет, вернут деньги. Аналогичные ограничения в культурной столице вступят в силу с 15 ноября. В Михайловском театре Петербурга уже готовы. Там привиты 85% Трупы. Это наша новая жизнь. Мы благодарны, что, дай бог, чтобы нас вообще не закрыли, как это было в прошлом году, поэтому... Я считаю, что все те люди, которые хотят прийти в театр, они должны быть абсолютно ответственны. Куар-коды для посещения общественных мест ввели уже более 50 регионов. Для посещения общественных мест ввели уже более 50 регионов. Сегодня список пополнила Ивановская область и Алтайский край. Министерство просвещения рекомендует регионов отправить школьников на внеплановые каникулы. Точные даты определят на местах. Например, в Калмыкии каникулы начнутся уже с ближайшего понедельника. Федеральные вузы МГУ и МГТУ имени Баумана с 28 ноября на неделю переходит на дистант. Молодежь просит не забывать, что это все таки карантин, а не внеплановый отпуск. Кажется, люди восприняли это как дополнительный отпуск. Да, начали заказывать билеты, куда-то пытаться лететь и так далее. Не для этого государство объявило нерабочие дни, э, а для того, чтобы остановить пандемию. А это означает что эти семьи надо побыть дома. Или использовать это время, чтобы сделать прививку. Обязательно вакцинация для отдельных категорий граждан введена во всех регионах, кроме Ингушетии. О коллективном иммунитете в Госдуме напоминает Вячеслав Володин. У нас всего 62% депутатов вакцинированы. Вот вам ответы на многие вопросы. Хотим изменить ситуацию? Давайте начнем с себя. Кто мешает? Все возможности есть. Оставки а возрастают. Новый штамм, еще более заразный, чем Дельта, тот самый, который напугал вирусологов в Великобритании, уже зафиксирован в России. Мы выявили уже штамм этой новой линии. Пока про прогнозы говорить, наверное, рано, потому что, в общем-то, на одном образце делать какие-то выводы сложно, но если там пытаться как-то экстраполировать ситуацию в Великобритании, то да, мы можем ожидать некоторого роста да, частоты этого геноварианта. вариантов. Она получила не только надежную защиту от инфекции, но и приятный бонус. Медсестра с первого дня, работавшая в красной зоне, выиграла 100 тысяч в лотерею для прошедших вакцинацию. Скоро Новый год, я думаю, будет приобретено какие-то подарки для себя, для близких, для своей любимой семьи. А министр здравоохранения сегодня вручил орден почета вирусологу Борису Народицкому, одному из разработчиков спутника V. То, чем сегодня гордится страна, это ваш магнитный труд, это создание именно тех э, викторов, которые сегодня... Дали результат по созданию вакцин. Но лучшая награда, это, конечно, то, что спутник ВИ уже спас тысячи жизней. И спасет еще много тех, кто позволит себя защитить. Дарек у него Анна Колки, Елена Воронцова. Весть. На фоне объявления о нерабочих днях в ноябре резко вырос спрос на курортный отдых. Бронирование билетов и номеров в отелях Крыма и Краснодарского края за сутки взлетело сразу на четверть. Курорты, ожидая наплыва туристов, экстренно принимают меры. О чем нужно помнить, отправляясь на море, и что стоит сделать заранее, чтобы не развернули на берегу. В репортаже Яны Щербатой. Можно маски вот, пожалуйста. Маска, измерение температуры и обязательный QR-код в ресторане. Измерение температуры и обязательный QR-код в рестораны Севастополя. Сейчас зайти можно только так. Для непривитых вход закрыт. Гостей стало ну, приблизительно вдвое меньше. Оказалось, что очень многие граждане не привиты. Соответственно, мы им отказываем. Но на время длинных ноябрьских выходных город ужесточает требования. Кафе, музеи, кинотеатры закрываются. Работать разрешат только продуктовым магазинам. С понедельника строго по QR-кодам будут открыты и все общественные заведения Крыма. Обязательное измерение температуры на входе в помещение, ношение масок и дезинфекция. К таким антиковидным мерам в крымских отелях и гостиницах уже давно привыкли. Но с 25 октября их ужесточают. Теперь заселиться можно будет только при ночи. QR-кода. Для непривитых Черноморское побережье будет закрыто. Все массовые мероприятия под запретом. Туристы уже начали отменять поездки. Если нет сертификата вакцинации, многие смотрят на другие сроки поездки. Очень важно для тех, кто собрался провести эти выходные в каких-то поездках за границей, например, или по Российской Федерации. Этого делать не стоит, поскольку все поездки э, такие связаны с большим количеством контактов. Длинные ноябрьские выходные должны остановить рост заболеваемости ковидом. Но для этого россиянам нужно оставаться дома. И хотя об этом говорят все специалисты, авиабилеты в Крым и Краснодарский край раскупают. С 30 октября по 7 ноября на процентов возросло количество поисков на перелеты из всех городов России в Сочи, на 60% в Симферополь. Гостиницы забронированы только в Сочи. По расчетам одновременно будут находиться 120 тысяч туристов. Цифры как в разгар летнего сезона. Власти Краснодарского края для курортных городов ужесточают требования. В городах-курортах нашего края посещение ресторанов, кафе, иных объектов общественного питания – досуговых заведений при наличии QR-кодов. По-другому мы этот период не пройдем. Мы просим россиян не приезжать на эти длинные выходные с 30 по 7 ноября в Крым, потому что плюс миллион туристов, и наша система крымское здравоохранение может просто не выдержать этого наплыва. Не до отдыха сейчас медикам в южных регионах страны. В Крыму свободных коек практически нет. То же самое в Краснодарском крае. В красных зонах врачи без праздников и выходных борются за жизни пациентов. Больных становится все больше. На полуострове почти по тысяче новых случаев каждый сутки еще по 250 в Краснодарском крае. Если мы раньше замечали, что это были в основном пожилые люди, то на сегодняшний день это молодые до 30 лет. И бывает, что очень резко происходит утяжеление пациентов. Поэтому на сегодняшний день ковид действительно стал как-то агрессивней. Скорую помощь на полуострове в последние недели стали вызывать на полуострове в последние недели стали вызывать в 10 раз чаще. Начали болеть дети. И пик заболеваемости еще даже не пройден. Единственный способ остановить пандемию – прививка. Пунктов вакцинации в Крыму и Краснодарском крае сотни. И врачи призывают как можно скорее защитить себя. Яна Щербатая, Андрей Трентьев, Никита Кальченко, Анна Сорокина, Дмитрий Федорченко и Дарья Богданова. Вести. О необходимости вакцинации и общей эпидситуации в регионе Михаил Мишустин говорил сегодня в Калининграде, куда приехал с рабочей поездкой. Премьер посетил завод «Балткран», одно из крупнейших в стране предприятий, где выпускают грузоподъемную технику для портов, железных дорог и атомных станций. Это поручение я даю именпромторгу, и я считаю, что приборы учета должны быть российским. С главой региона премьер-министр обсудил ситуацию с распространением коронавируса. Она в Калининградской области, как и по всей стране, тревожная. У нас а, действительно идет Определенный подъем заболеваемости 2448 коек, 14,5% свободных, 906 человек на кислородной поддержке, в том числе 69 на искусственной вентиляции. а Мы также развернули 41 пункт вакцинации и ввели ограничения уже две недели назад по QR-кодам. Благодаря этому в том числе выросла практически в 10 раз вакцинация. Это непростое время, в первую очередь, чтобы жители Калининграда прививались, делали прививки. Вчера вы слышали, президент об этом очень подробно говорил. И это очень важно для семей. Сохранить здоровье своих близких и свое собственное. Калининград — город полумиллионник. 493 тысячи жителей и при этом 10 тысяч студентов. Высшее образование они получают в Балтийском федеральном университете имени Канта. И многие совмещают обучение в других университетах по сетевым программам. В Москве готовятся к историческим пикам заболеваемости школы, вузы, рестораны, магазины и МФЦ. Как они будут работать? Что изменится в столице Подмосковье уже с 28 октября? Когда ВОЗ признает нашу вакцину? В Индии сделали 1 миллиард прививок. Что это изменило? У Трампа будет своя правда. Экс-президент США запускает собственную социальную сеть. Саакашвили впервые показался на людях после ареста.